Всем привет, ребят, всем привет Продолжаем прохождение Ходячих Мертвецов Начинается серия не с самой приятной ноты, да, нам сейчас придется расправиться с зомби-мальчиком Которого, соответственно, мы нашли наверху Так, дайте не пистолет, конечно же, мы этого делать не будем Идемте тогда разбираться, что ж теперь уже поделаешь Бедный малыш. Наверное, прятался здесь, пока не умер с голоду. Это могла быть и клементина, если бы я ее тогда не нашел. Вообще, да. Так, создавать шум нам нельзя. Конечно, лучше бы его убить из пистолета. Это было бы гуманнее, на самом деле. Ну, растоптать тоже не вариант. Давайте попробуем ударить его ключом, так будет тише как минимум Я все понимаю, конечно Это все не гуманно, но Тут дело выживания Извините Нужно похоронить его Я позабочусь об этом Похороним рядом с собакой, наверное, да, получается? Наверняка они друзьями были кстати на дага похож даже в одной получается мы не будем копать еще одну яму вместе с собакой нет же других вариантов да других вариантов нет печально Мы еще можем посмотреть, да? Что-то ули в голове происходит, только нам этого не объясняют. Ух ты! Hey, hey! Если еще раз, раз вернешься, я тебя убью, слышишь? Я тебя убью! Ли, что What's происходит? Кто-то стоял у забора, следил за нами. Ходячий? Нет, он был слишком быстр для ходячего. Когда я его заметил, его след простыл. Это был мужчина или женщина? Не успел разглядеть. А какое это имеет значение? Может, это был тот парень, который следил за нами. Человек с рацией. Кенни? Я, не... я в порядке, просто... Я в порядке. Что случилось? Ли видел, как кто-то у ворот следил за нами. What? Что? Кто? Я не уверен, он убежал right прежде, чем я успел его разглядеть. Like Мне one. это не нравится, совсем no. не нравится. Мне тоже. Ходячие so when... это одно, но когда за нами кто-то следит... Right, ну все, мы We've здесь уже слишком долго. Enough. Пора It's вернуться к маршруту, добраться до реки и найти лодку. We'll не знаю, сможет ли Амит идти. Ему нужно готовиться. Мы обошли дом только для того, чтобы убедиться, что в нем безопасно. Но мы не обыскали его всерьез. У нас мало еды, воды, лекарств, патронов. Прежде чем уходить, нужно убедиться, есть ли в доме что-нибудь полезное. Если хочешь, обыскивай. А меня в вот этот дом достал. Мы приехали в этот город, чтобы найти лодку. Именно этим я и займусь. Может, обыскать дом до ухода не такая уж плохая идея. Я сказал, что мне этот дом достал. И не прав. Он нервничает. Мы вдвоем справимся. Yeah, Бен, осмотри дом да последний раз. Собери что-нибудь полезное. Anything, а мы с Кеней пока you сходим к реке за лодкой. Погоди, Wait, а я могу пойти с тобой? Мои родители My уже недалеко. Far Может, far мы поищем их по пути Maybe к реке? Сейчас мы не можем. Но we ты can't. обещал, we что мы пойдем искать их. Поезди, ты обещал. You promised. Я знаю, солнышко. Я не забыл, но в саванне оказалось опаснее, чем я но думал. Нам всем нужно быть вместе. Группой. Okay. Хорошо. стемнеет. Пойду соберусь, а потом двинемся. Пойдем, Клем. Посмотрим, нужно ли что-нибудь Амиду. То есть ты просто оставишь меня сидеть здесь? Is, все не так, Бен. Я хочу, чтобы ты расстался и посмотрел за Клементиной. Я справлюсь. Ну, давай все проясним. Если пока меня не будет, кто-нибудь или or... что-нибудь or... проберется or... в этот дом, ты убьешь это. И не будешь думать дважды, понял? Убивать ходячих я умею. И слышал, что я сказал? Кто-то или что-то? Хорошо. Да почему бы именно доверились непонятно infected заражено говорят не вообще в полном загрузе у нас конечно что это за странные надписи Эй, так ты хочешь поговорить об этом? О чем? О том, что произошло там, на чердаке. Нет. Ты уверен, друг? То есть я и кайф впереди. Твою мать. Этот ублюдок опять играется с нами. Это очередная, блядь, ловушка. Нет, послушай. Это не тот же Колокол, что и раньше. Это дальше. Что бы то ни было, выходячий двинуться туда. Вот черта вообще происходит? Понятия не имею, но кто-то точно звонит в колокола. Да пофиг, блин. Я найду того, кто это сделал, и ему, мудаку, этому в колокол позвоню. Отлично сказано. Пойдем дальше. раз за нами никто не идет, думаю мы... Боже мой. Здесь должна быть лодка. Должна быть. Ты уверен насчет этого? Как по мне, не очень на это похоже. Может пора подумать про план Б? Это и есть план. Lee. Он у нас единственный. А <сёк> то, как ты у всех на глазах и очень <сёк> мырил, это не очень помогло. Да ну и хер с тобой. <сёк> а я так просто не сдамся. Ну, это было очевидно, что тут лоток нет. Это может быть вполне плавучий. очнись, лодка полностью расхерачена. О, правда? Но о знаешь, что Я тебе вот что скажу. Если мне понадобится профессиональное мнение об американской истории или убийствах, я обязательно спрошу тебя. А вот всю морскую херню оставь мне, лады? Ну и засранец, конечно. Я проверю. и посмотри берега. Может быть, есть еще что-то на другой стороне. Я не думаю, что нам стоит разделяться. Нам и не нужно. Видишь you телескоп? И через него сможешь осмотреть всю водную гладь. Посмотри, может, что и увидишь. Хорошо. Okay. Так я хреновый план на самом деле, под той простой причине, что все, он в абсолют возвел тот факт, что ему нужно лодку найти и там куда-то уплыть. А дальше что он не продумал, вдруг если что-то не получится, или он приплывет, а там ни хрена нет То, собственно, что он будет делать дальше, непонятно абсолютно Ну, потому что нужно с холодной головой к этому подходить, а он сейчас не готов Вообще нет Похоже, кто-то пытался поставить лодку на воду, но все пошло не так, как планировалось Ну, поэтому она здесь и осталась Бензин выкачили, шины сняли, двигатель разобрали. Похоже, ее просто опустошили. Ни хрена себе. Почему? Так. Новостная кабинка. Она целая. Закрыта. Сломать не могу, что ли? Ну да ладно. Так, здесь что у нас? по низу ничего нет, да? Посмотреть на доски. Похоже, что весь город заколочен досками. А то есть причины. Веская причина-то есть, вопросов нет. Кто это сделал? Хрена, аппарат. Это старый кассовый аппарат. Не думаю, что сейчас от него есть пробок. Похоже на заброшенный газетный ларек. Должно быть, понадобилось недели, чтобы заколотить все эти окна. Такое ощущение, что здесь... Жизнь может быть вполне. Чего эти отметины? Не везде. Вот мне тоже интересно. Причем разный текст и разные цифры. То есть логотип только один и тот же. Все остальное как -то какой то разное. Так, и туда проход есть. Я слышу. Я зомбаков слышу за этой дверью возможно военное обозначение но что они значат там кто-то явно есть или ты это... а я слышу их какого хуя? И что это должно значить что-то вроде предупреждения то вообще мог такое сотвориться Так, их можно убить, но понятное дело Мы не будем на них патроны тратить Глупо Так, пойдем посмотрим Так, баррикады Эта баррикада отлично выполняет свою работу Дальше мне идти не хочется Посмотрим в этот телескоп Который где-то здесь у нас Он Нас туда чуть не пускают Как туда попасть ты? А, что ли? А, да, все. Так, тут дальше ничего нет, да, табличка только, в принципе, и все. Угу. Давай смотреть телескоп тогда. Отлично. Мне нужен четвертак, чтобы посмотреть. Да ну нахрен. А если. По плохому. Черт, выглядит крепко. Понял вас. Нужно найти, блин, четвертак Я так понимаю, у не глупо спрашивать А, поэтому нам нужен кассовый аппарат Пошли Ну здравствуй, красавица Пусто Да, это было бы слишком просто mm. Разумеется Ну, соответственно, что у нас? Последний вариант, это как раз вот туда куда-то Зайти нужно, да? Между домов. Посмотрим, что там есть. Наверняка какой-то вход куда-либо, где либо что-нибудь найдем. А, стоп, такая прохода нет. Ничего нет, что ли? Не залезть, не запрыгнуть? То есть меня и туда не пускают? А зачем такой проход тогда делать, если туда попасть невозможно. Так, подожди, газетный киоск. Возможно, с ним что-то можно сделать. Ой, газетный. Да, там этот. Вот, вот, вот, да, да, да, да, да. Новостная кабинка. Ого! Блять. What's Что слот? Это не поплывет. Мог пусто разбить ниже ватерлинии. Плюс кто-то спиздил батарею. Ты не можешь это починить? The, Что the, за. The Что это за хуйня? Судьба, которая хуже смерти. Так, мы что-то ищем. Это точно не поплывет. Это не поплывет, понятное дело. А че? Ничего, кроме воды. Ни одной лодки. Верх Так, ну здесь получается... Какого хера? А че я увидел? Пригнись, пригнись. Еще что за хрен? Где нам прячемся? Кто-то спрыгнул с того дома в конце улицы. Куда он пошел? Я видел, как он забежал на на ларек. Может это наш колокольчик? Как насчет того, чтобы выяснить? Звучит как план okay. Ладно, you иди посередине по улицы Я зайду сбоку, прикроюсь фланга. Мы пойдем тихо, застанем его врасплох Мы просто хотим поговорить с парнем well, О, мы поговорим Так и не вообще доверять сейчас нельзя Он же ж ненормальный Неадекватный тип вообще ой, ни хрена си ниндзя, нет, Клен, Клен, пожалуйста, не делай ему больно. Ты не из Кроуфорда? Ты не парень с рацией. Я вообще не парень. А мне довольно хорошо видно. Кенни нет! Да елки-палки. Нет, он с нами. Люди, вы кто вообще такие? Hey, не подходи, если не хочешь, чтобы эта дамочка еще раз надрала тебе зад. Кого ты назвал дамочкой? Меня зовут Молли? Молли? Я Ли, это Кенни и Клементина. Мы не ищем неприятностей. Hi. Привет. Вы ребята и правда не из Кроуфорда, так? Я даже не знаю, что это такое. Это все, что за этой баррикадой. Что за хрен то произошло? Ты точно хочешь знать? Когда все скатилось в говно, несколько людей сгруппировались и захватили целый район. Эти ребята всеми средствами пытаются выжить и не пускать мертвяков внутрь. Я стараюсь их избегать. Почему? Скажем так, они не терпят тех, кто не хочет или не может жить по их правилам. Так как ты узнала, что мы не одни из них? Потому что в Кроуфорде нет детей. Больше нет. Что ты имеешь в виду, нет детей? Почему? Нет ни детей, ни стариков, ни людей с плохим состоянием здоровья. По сути, нет никого, кто мог бы стать обузой для общества. В Кроуфорде действует правило «выживать сильнейший». Так они выжили, пока весь мир вокруг них скатывался в жопу. Господи Иисусе. Ну, все выглядит лучше, если смотреть с их стороны. Что именно сделал Кроуфорд со всеми обузами? Что произошло? Ну, несколько ты уже встретил. Бля. Да, любой, кто болен, слишком стар или просто недостаточно силен, чтобы выжить. Для них это люди лишние голодные рты, поглощающие ресурсы. Здец. Откуда ты все это знаешь? Все в Саване знали. То, что произошло в Крофриде, разнеслось словно миф. Только все это оказалось правдой. Какой трэш. Это не ты ли была этим утром у дома, смотрела за мной через решетку? Конечно нет. Веришь, нет, но у меня и своих дел полно. Ясно. Ты знаешь, что звонил в колокола по всему городу? Да, да это, это было я. Я знал, Ли, я знал, что я это она все, она все это время следила за нами. Ебала нам мозг. Убери свой палец от моего, моего лица, дедуля, дедуля, пока я его, его тебе в жопу не засунула. Я не следила я за вами. Я даже не знаю, кто the вы the такие. Спокойно, Кини. Голос по был мужским, помнишь? Да, но well, ты это была или не ты, are, но сегодня утром из-за звона все ходячие поднялись и чуть нас не перебили. В этом и прикол, idea, гений. Так я перемещаюсь по городу, звоню Or в полкол -like в одном районе, привлекаю местных туда и выигрываю себе время на то, чтобы обчистить местность. Местные? Так ты их называешь? Да, знаешь, они похожи на гопников. Ходят стайками тайками, едят падаль. Это довольно умно, с колоколами Не нужно быть особо умным, чтобы обмануть мертвых. Кучку тупорылых дебилов. Нужно только быстро двигаться. Прибежать, убежать, пока они не приползли обратно. Слушай, я спрошу еще раз. Вы не из кроуфорда Так кто вы вообще такие? Что вы тут делаете? Мы пришли искать лодку. Надеюсь, увести наших людей отсюда и найти место по безопасности. Ну, удачи с этим. У всех, у кого были лодки, отобрали их, как только люди начали есть друг друга. Все, что осталось, на части разобрал в Кроуфорд, включая машины. Должно быть что-то. Если бы было, думаете, я бы тут сидела? Я бы искала каждый дюйм этого города. Его полностью вычистили. Ёбаный в рот. Блять! Эй, дебил, не хочешь убавить громкость? Черт. Раз уж вы не попадаете ни на одну лодку, я советую вам вернуться, откуда вы пришли, пока не. Отлично, просто отлично. Это же не путь, к которым мы пришли. Блять, наверное, выстрел повел их сюда. Есть другой путь обратно к дому. Молли, здесь есть. Есть, она ниндзя. Эй, Итак, я оставишь нас здесь? Sorry, Прости, я похоже our пропустил отучать разговоры, когда вы стали моей проблемой. Не оставляй Please. нас здесь, пожалуйста. On, давай, on, шевелись. Oh, come on, come on. давай, давай, живее! Давай быстрее, что стоишь? Ли, давай! Давай, мужик, один хороший прыжок. Нет, Ли! Ли, быстрее! Давай! Да нет, я не сожру. Ну. Давай, Ли, тащи свою жопу оттуда. А, не могу открыть. Держи, используй ее, чтобы приподнять. Ли? Охренеть, блин. Ух. Вполне неплохо, в принципе. Клементина, ты слышишь? меня слышишь? Если ты Если меня слышишь, возвращайтесь в дом, в дом ладно? Я Встретимся там. там. Ну что, соответственно, что будет дальше, все наши приключения по канализации мы увидим в следующей серии Спасибо огромное, что досмотрели до конца Не забывайте подписываться на канал, прожать колокольчики, лайк И чтобы не пропустить следующие видео, соответственно, не забывайте также подписываться на группу ВКонтакте Я желаю вам здоровья, любви и удачи, пока